а также для делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе. Возможно, романтическая связь на работе, любовный роман с начальником, а может быть, произойдет встреча с женщиной, старшей вас, вас по возрасту, которая окажет на вас влияние, посодействует решению важных вопросов. Личное обаяние и физическая привлекательность выделяют вас на фоне других и делают интересными для окружающих. Причем другие люди находят вас более привлекательными и обаятельными, даже больше, чем вы сами себя ощущаете. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой и гармонией. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку. Это удачный период для серьезных разговоров с партнером, планирования дальнейших взаимоотношений или же их завершения. В этот период совместные проекты дают позитивные результаты, материальное удовлетворение. Обстоятельства будут сопутствовать активному общению с окружающими и эффективной физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве, чтобы не упустить взаимовыгодные знакомства и благоприятные возможности демонстрируйте свои сильные стороны проявляйте творческие способности это привлечет к вам внимание нужных людей взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными а если до сих пор шли не гладко пришло время создать приятную атмосферу и обрести гармонию в личной жизни в это время вам помогут ваша сдержанность умение выдерживать паузу, в общем-то, некоторые сдерживающие обстоятельства может быть даже вам на пользу, потому что вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Это период физической активности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, даже агрессивность но будьте сдержаны, не реагируйте на провокации. В любом случае, вы, скорее всего, произведете на окружающих впечатление сдержанного, занятого, выдержанного человека. Помешать в январе вам могут только лишь нетерпеливость и собственное беспокойство. Размеренные действия и физическая деятельность, заранее продуманные, приведут к удовлетворению ваших личных потребностей и целей. Марс движется по вашему первому дому, имеет негативный статус в знаке Тельца, поэтому будьте осторожны при обращении с острыми предметами, горячими или химическими веществами. Возможно повышение температуры, головная и зубная боль, что может быть также обусловлено тем, что потенциал физической силы, не всегда есть возможность реализовать, из-за чего происходит застой энергии. Но не стоит сидеть на месте. В январе вы можете сделать очень многое. Главное, чтобы ваши действия не были импульсивными. Если не знаете, куда направить свои физические силы, займитесь физическими упражнениями, пройдите курс массажа. Жизнь заставляет вас решать вопросы самостоятельно, по крайней мере держать под контролем все важные дела. В этот период вы становитесь более предприимчивы, инициативны и решительны. У вас пробуждается внутренний ребенок, которому все интересно и который хочет все попробовать на зуб. Если беретесь за заинтересовавшее вас дело, старайтесь прислушиваться к советам старших. Не обещайте больше, чем вы можете сделать. Осторожно берите на себя повышенные обязательства. К действию вас побуждают возросшая физическая и психическая сила, которую порой вам просто необходимо куда-то приложить. В январе вы получаете удовольствие от физической работы, спортивных соревнований. У вас просыпается дух соперничества. Но это может привести к охлаждению в личных взаимоотношениях. Поссорившись в это время, очень трудно примириться, так как многие люди, особенно представители знака Тельца, в период движения Марса по этому знаку становятся несговорчивыми. Каждый гнет свою линию, считает себя правым и обиженным и боится, что если он уступит партнеру без боя, он потеряет свои позиции и упадет в глазах оппонента. Чтобы этого не произошло, не замыкайте в себе. Используйте свое обаяние для примирения и достижения своих личных и карьерных целей. В январе вы сможете решить финансовые вопросы. Если ищете возможность заработать, то варианты обязательно появятся. Поспешность решений, импульсивность поступков, желание опередить конкурентов, показать свое умение может плохо отразиться на финансах. Из-за стремления быстрее получить вознаграждение за свою работу, вы склонны не щадить своих сил или не рассчитать их, что может негативно сказаться на здоровье. С любимыми и родными лучше меньше разговаривать о финансовых делах, так как разного рода недоразумения из-за денег приводят к ссорам. В этот период нежелательно проводить финансовые сделки, занимать или давать деньги в долг вкладывать деньги в недвижимость. Новолуние в Козероге 13 января в вашем девятом доме может предвещать, предвещать далекое путешествие, загран-поездку или возникнет необходимость решать юридические и правовые вопросы. Важным в этот период является расширение мировоззрения, духовная сторона жизни. Вы можете увлечься философскими учениями и практиками. Встать на путь духовного развития. Также подчеркивает это солнце, которое движется до 19 января по вашему девятому дому. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест. И в результате вы сосредоточитесь на обмене информацией и мнениями с окружающими. Либо непосредственно, либо с помощью печатных материалов и публикаций религиозные и философские убеждения повышение квалификации здоровье родителей родственников супруга и вопросы связанные с повторным браком станут темами требующими времени и внимания в январе полнолуние 28 января во льве в четвертом доме говорит о том что какие-то дела касаемо ваших родителей дома вложения в недвижимость, работы на дому могут приблизиться к завершению или вовсе закончиться. наступит момент кульминации или принятия решения в какой-то из этих областей. возможно будет необходимость уравновесить домашнюю и рабочую сферы жизни. могут поступить новости от близких родственников, живущих далеко. не исключен опыт повторения кармических ситуаций. Какие-то события из прошлого напоминают о себе. Порой вам будет казаться, что вы здесь уже были, вы об этом уже говорили, что ситуации напоминают своего рода дежавю. Противоречивое влияние нынешних обстоятельств дает беспокойство. Вы можете озадачиться глобальными вопросами анализировать причинно-следственную связь происходящего, задумываться о карме, смысле жизни, своем месте в этой жизни. На любую жизненную ситуацию начинайте смотреть со стороны. Хотя все может быть гораздо проще. Вы можете заниматься каким-нибудь исследованием, контактировать с интересными людьми, профессионалами своего дела. Возможность завязывания новых, в том числе международных связей на основе научных или других интересов. А может быть к вам приедет гость издалека. Это хорошее время для общественных дел или культурно-массовой деятельности, в том числе находясь дома. Прямые эфиры, вебинары, онлайн-конференции. На этом у меня все. Поздравляю вас, дорогие тельцы, с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего, быстрой адаптации в новых условиях. Даже если из прошлого напоминают о себе какие-то ситуации и события, отпустите. Чем больше нового и прогрессивного в своей жизни, тем более вероятен успех. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, и я вам отвечу. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.